Всем привет, меня зовут Вика, и поскольку многие из вас спрашивали, как я монтирую видео, какие программы я использую, я решила открыть для вас рубрику «Помощь видеоблогерам». И у меня для вас сюрприз. Это видео я снимаю не одна, а просто с офигительными девчонками. Саша расскажет про оборудование, Маша покажет, как сделать просто офигительную обложку и как они вообще делаются. Суша вам расскажет о том, как рассказать родителям, что ты видеоблогер. Вера расскажет о монтаже и идеях для видео, ну а я расскажу с чего начать карьеру на YouTube, я немножко затрону оборудование, программы для монтажа и первое видео, конечно я еще далеко не профессионал, но у меня уже имеется определенный опыт, которым я хочу с вами поделиться и напиши обязательно в комментах, хочешь ли ты, чтобы эта рубрика была на постоянной основе и давайте скорее начинать. Разберем все по порядку. Итак, «Оборудование» фразы типа «для начала сойдет», «покате» на первое время, я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что с самого начала вашей карьеры на YouTube вам нужно сделать такой себе пинок продвижения, поэтому с самого начала у вас должна быть качественная камера или фотоаппарат, у вас должен быть шатив, чтобы сразу выпускать качественные ролики. Так вы просто сохраните уйму времени и быстрее поднимитесь на канале. Монтаж. Мой путь по программам монтажа был не маленьким, но и небольшим. Я начинала работать с Corel Video Studio. Это любительская программа для монтажа, но у нее, в принципе, немало функций. Дальше я перешла на Pinnacle Video Studio и монтировала на нем приблизительно 4 месяца, буквально до конца ноября. Ну и потом я перешла на Adobe Premiere Pro. Это уже профессиональный видеоредактор, и он очень-очень крутой. Хотя я его еще до конца еще не освоила. Если бы у меня был Apple, я бы себе скачала Final Cut Pro, это самая лучшая программа для меня, но не сложилось, не случилось. Можно для начала, конечно же, попробовать в любительском каком-нибудь видеоредакторе, но я вам рекомендую сразу погрузиться в среду профессионального видеоредактора, так вы сэкономите просто кучу времени на продвижении и освоении навыков, и я считаю, что именно так и нужно поступать. И первое видео. Ни за что, ни при каких условиях, никогда не делайте что-то типа «Мое первое видео на YouTube. Тег знакомства со мной?» Нет, нет и еще раз нет. Как я уже говорила, вам нужен пинок продвижения, то есть первое видео должно быть мощное, крутое, классное. Следите за трендами YouTube. Например, в начале прошлого лета стартовала огромная... Волна лайфхаков. И многие ребята, которые снимали такие видео, пусть не были не супер-пупер-качественными, но они продвинулись за счет этого и набрали сразу много подписчиков. Ну что ж, я очень надеюсь, что это видео было для тебя полезным, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, хочешь ли ты эту рубрику на постоянной основе. Смотри видео девчонок и участвуй в моих конкурсах. Сияйте как можно ярче. А с вами была Вика. Увидимся в следующем видео. Пока!